Итак, продолжаем обсуждение Библии. Значит, остановились мы на личности Иосифа, увезенного в плен в Египет. Через некоторое время, когда фараон снятся семь значит, тощих коров и семь толстых коров, которые толстые коровы, нет, тощие коров съели толстых коров и так далее, он этот сон смог объяснить тем, что через семь лет изобилия будут семь лет, голода И поэтому лучше припастись зерном, для того, чтобы народ не голодал. И фараон так и сделал. И действительно, семь лет голода были после семи лет изобилия. И уже египетский народ не голодал, а даже продавал хлеб. Настолько он уже был готов к этому всему. Его поставили сановником вторым после фараона. И сыновья Якова, услышав о том, что в Египте есть хлеб, ушли туда покупать хлеб. Так вот, Яков их узнал, но сделал вид, что не узнает, и он тайком кинул туда свою золотую чашу. Когда те отошли, он отправляет за ними гонцов, говоря о том, что они украли его чашу. Их обыскали и привели обратно. И те начали молить и просить, мол, наш отец старый, позволь хотя бы кому-нибудь из наших братьев вернуться обратно, поскольку отец не переживет, и так он долго скорбит по поводу потери одного из братьев. И тогда он не сдержался, обнял их, заплакал и сказал, чтобы всех привели в Египет, поскольку в Египте не было голода, было изобилие. И вот привели все семейство Якова. Уже несколько сотен человек со всеми прислугами, детьми, женами и так далее. И фараон, который любил очень Иосифа, Так иди сюда. Дает им самую лучшую землю, плодоносную, самую такую почву в Египте, самое лучшее место, назначает их там князьями. И они, значит, там через несколько лет становятся несколько тысяч человек. Это все семейство Якова. Приходит другой фараон, который понимает, что от них есть угроза, поскольку этот народ живет по своим традициям, законам, не подчиняется египетским богам. Естественно, этому фараону не нравился такой народ, который не хочет приспособиться к традициям народа, рядом с которым он живет. Да? Он начинает их притеснять. И приказ, который он издает, это то, что первые дети будут убиты. Женщина, родившая ребенка, мальчика первого тайком, значит, в, в люльке оставляет на, на водах Нила. В этот момент купай, купается дочь фараона, которая видит этого ребенка, забирает к себе, кормилица и становится мать этого ребенка и называет этого мальчика Моисей, который, освобожденный от вод. Ну, в общем, историю Моисея мы знаем все, как он стал уже взрослым, увидев, как египтянин бьет еврея, накинулся, убил, после чего убежал в пустыню, там женился на дочери своих дальних родственников, вернулся забрать народ Израилев из Египта. И как Господь Бог, ожесточая сердце фараона, постоянно его как-то наказывал, 10 десять этих наказаний на голову египтян, последнее было, убийство младенцев, то есть первенцев, первых детей, да, и все первенцы, даже первенцы скота были убиты, и тогда Господь Бог наконец-то доказал свое величие. Хотя Он мог доказать по-иному, просто взять и убрать их оттуда, да и все. И вот Он днем следует, как туман, ночью как огонь шел, и весь народ Израилев выходил и шел в пустыне за Ним. И когда просили хлеба, они находили там хлеб через некоторое время и прочее. А мне кажется, что Моисей был шпион египетского фараона, которому было поручено под видом еврейского мальчика, якобы спасенного в детстве, вывести этот народ отсюда и все, Просто вывести отсюда, чтобы они в пустыне умерли. Но народ оказался живучий и не умерли. Потому... Оттуда и есть что. Они просят хлеба, он каких-то своих гонцов отправляет в Египет. И на следующий день говорили, что вот в таком-то месте Господь Бог сказал, что будет хлеб. И они ведут, идут и видят, что определенные вот такие хлебные какие-то... Ну, в общем, хлеб они находят. Какого-то типа хлеб, который они ели, и этим существовали, и шли вперед. А может быть, египетские фараоны хотели с помощью этого народа освободить территорию от других народов. Кто его знает? Зная, что загоняя в тупик народ, да, они будут вынуждены сражаться и пойдут вперед. После чего они приходят, захватывают города, захватывают э, э, город, в котором есть блудница Рааб, которая шпионов израильских прячет у себя потом отпускает, и за это, за благодарность э, ее выдают за военачальника замуж. Она есть про родительница, э, значит, Давидового семя царей. Следующий момент идет э, Рахиль. Нет, не Рахиль, э, Наимия и книга Русь. Руфь и Наимия, по-моему. Сейчас я. Чтобы не пропустить, дорогие друзья, все, что тут будет. Так. Да, Русь. Русь и Наемия. Э, инародка, которая пришла со своей свекровью еврейкой на Наэми, в земли, где свекровь учит, как нужно соблазнять Воза, как нужно лечь рядом с ним после сена, сенокоса, и как нужно сделать так, чтобы он там, в общем, заимел ребенка и не смог отказаться, и она вышла замуж за, значит, ВООЗа и взяла к себе свою престарелую свекровь. Ну, весело, правда? Вот интересно так. Мол, это нормальная вещь, что здесь такого? Соблазнять, лечь рядом с ним... Поймите ребенка, куда он денется, вот он женился на Наиме. Наемия прабабушка Давида. Вот, собственно, вот такая семья и пошла, и царей туда, оттуда же, выходцы. Далее книга Самуила, которая говорит о том, что мать Анна, просила у Бога ребенка, она была бесплодная, и когда пообещала отдать ребенка в служение храму, только тогда забеременела, да, просто так же не делать на халяву, только пообещав, что Самуил будет всю жизнь служить Господу, то есть ни жены, ни ребенка, она обрекла своего ребенка на скитание, на вот вечные жизни в этих храмах, после чего Бог дал Самуила, и после Самуила еще дал многих детей ей, она там возрадовалась и прочее. Самуил был последней судьей Израилева, потому что у евреев не было царей, у них были судьи. Но евреи захотели себе царя, именно поэтому пришли к нему, и он сказал, что царь имеет право забирать детей, царь имеет право делать то это, вы согласны там? Да, мы согласны, пусть у нас будет, как у всех народов, царь. И берет Самуил масло и венчает на царство Саула. Саула у Саула отобрали царство по той причине, что он, во-первых, не послушался Господа Бога и не сил детей, женщин и всех остальных у поколенных народов. И это разозлило Господа Бога Милосердного. И он отобрал царствие у Саула за непослушание, отдал Давиду. Давид был женихом дочери Саула. Когда он зашел на престол, она уже была замужем, Саул уже был с сыном убит, Ионатаном, он долго преследовал Давида, там описывается все это, не будем на этом зацикливаться. Да? Суть в том, что он отобрал эту женщину обратно от мужа, привел. И когда муж сопротивлялся, сказали, что Бог сам захотел так, так что не сопротивляйся. То есть у Бога существует такое правило отобрать жену у мужа, отдать обратно, там неважно. Но это же муж законный, правда, по закону муж есть как бы господин жены, но вот отобрали и отдали обратно. Теперь вернемся к Новому Завету. Да, не пропустить бы Иов, многострадалец бедный, который был верен Господу, что он за это получил. И пришел, говорит Сатана, и говорит Господу, вот, мол, э, а Бог сказал, видишь, Йов мой там слуга такой верный, Он говорит, конечно, если бы мне дали столько всего богатства, я бы тоже был верный. И тогда Господь сказал, разрешаю, все забирай, всех убей, все уничтожь, только его жизнь оставь. И тогда вот, значит, Сатана забрал все имущество, стадо, детей, которые погибли, и в которого выкинули на помойку, потому что он был весь покрыт шрамами и весь заживо гнил. В общем, вот это благодарность Господа за верность, за любовь, да, вот эти страдания нелюдские. И жена говорила, мол, проклини Бога и умри, что ты живешь. Он говорил, ты глупая женщина, Бог дал, Бог взял, и когда Господь увидел его упорство и любовь, Тогда все вернул обратно, дал ему еще больше богатств, и стал самым великим человеком того времени. Его дочери были самые красивые на востоке. То есть привычка Бога это довести до ручки, и когда уже человек хочет пойти уже кинуть веревку на шею, тогда сказать, подожди, подожди, все, я передумал, можешь обратно, я уже помогать решил. Дальше пошли. Книга Эсфир. Эсфир.. Женщина еврейского происхождения, девушка, которую, в общем, позвал царь Артаксеркс к себе Вачте или Васта или Баста, по-разному там имя называется, свою жену. Та не захотел закопризнечила, он разозлился. И вельможи сказали, мол, после этого вот будет пример всем персидским женщинам, мол, вон, царица отказалась пойти к царю, и мы чем хуже, мы тоже можем, когда хотим прийти, когда хотим, не приди, накажи ее, значит, народно покажи, чтобы наши женщины не взяли пример дурной от царицы. И он наказал, устранил от, от себя, устранил ее, как бы дал развод. Надо было найти другую царицу. Вот поискали, нашли еврейку-красавицу Эсфирь. Эсфирь стала любимицей царя, и с, с помощью своего дяди Мурдехея она стала значит, главной женой царицы и раскрыл Оман преступление определенных личностей, именно евреев там. Но поскольку царица была еврейкой, она настроила мужа против амана и его всю семью кинули к львам, на этом дело закончилось. В общем, ну, испокон Миков вообще есть привычка у евреев красивую женщину отдавать власть имущим и через них править как-то вот. Следующий царь Кир отдал им большое имущество, отправил, помог им достроить Иерусалим, поскольку они были угнаны в плен. Почему я говорю, что бог-то этого народа не самый добрый, потому что смотрите, сколько они настрадались. За каждую ерунду их гнали в плен, их уничтожали, их убивали тысячами. да? Если бы они были любимчики бога, или хотя бы этот бог, которому они поклоняются, и которому исповедовали, и которому нам всем дали, как бы, верховного бога, если бы он был добрым богом, то разве бы этот народ столько страдал, Сколько раз они были изгнаны в плен и Вавилоном, и э, персами, и медийцами, и и в конце последних э, испытаний, Холокост. Да? Вспомните это все. Если бы тот Бог, которому они поклонялись, был бы добрым Богом, милосердным, разве бы народ так страдал? Посмотрите Второзаконие, посмотрите книгу Иисуса Новина, как там жертвоприношение описывается подробно, как там отдельно кровь пустить жертве, как там то сделать. Понимаете, вот смачное это описание жертвоприношения говорит о том, что он все-таки темное божество, он темный бог. И о том, как он наказывает, когда теленка сделали, да поклонялись, когда он приказал вот это горячее золото лить им в глотку. И о том, какие наказания за неверность и прочее, прочее. Какие жуткие наказания, которые до сих пор у некоторых народов практикуются. Он запретил идти к колдунам. Почему? Потому что колдуны именно исповедуют, они держат связь с теми богами, с которыми он поссорился, и которым он обещал, что отвернет весь мир от них, от богов отцов и дедов, да? И идя к таким людям, которые связующие звено, которые знают о тех богах, о первородных, древних, великих богах, конечно, ему это было неудобно и невыгодно и неприятно, что человек узнает, что были боги до него, и есть они эти боги, да, и что есть время, срок данный. А вы знаете, что было очень много Библии, помимо вот этой Библии, было очень много других книг А Библия гностиков была, Библия Магдалины была и прочее, за что сжигали людей. То, что в тех Библиях было написано о тех других богах. И было очень много написано нелицеприятного, о котором говорить не хочется. Говорим, что Иисус был распят, да, и поднялся, то есть на третий день Он воскрес, и вознесся. А вы знаете, что очень напоминает, во-первых, легенду Осириса, который умирал и воскрешал. Во-вторых, другую легенду индуистских богов. Да? Очень много схожих легенд. Сейчас очень глубоко не будем копаться, потому что это ни одной темы, знаете, вот одной темы не обойдешься. Но есть созвездие Южный Крест. Крестообразное созвездие на который поднимается Солнце. И три дня он наравне с этим Южным Крестом стоит. То есть он восходит, он входит, как всегда. Мы так думаем. На самом деле на одном уровне с Южным Крестом он стоит три дня. Не ли распятие Христа на три дня, после чего он поднялся и ушел? Или пробуждение природы, да, как хотите? Ведь это все перемешку с философией, с легендами. То же самый крест, мы говорим, не сотвори кумира себе, идола не сотвори, а крест не идола разве? Ну вот возьмите ложку, молитесь ложки, из этой ложки сделай крест. Какая разница, что поменялось? Что поменялось, собственно говоря? Ничего вообще. Нету там силы. Ни в металле, ни в этих вещах сила. Силы совсем в ино. Дальше пошли. О жизни Христа и Новом Завете я не буду говорить, потому что там тоже очень много противоречий. Я говорю, двумя темами не отделаешься, просто я изначально, вот, азы Библии вам э, проясняю, чтобы вы хотя бы имели представление, о чем она вообще, вот, про э, пророков. И все время этих бедных пророков бьют, бьют, и забирают, и отбирают у них все. И они все страдальцы, они все великомученики, у них все умирают. Почему? Потому что Бог ревнив и хочет, чтобы только Ему служили. Дальше, апостолы, как апостоли закончили благодарность за свой труд, что с ними стало, с апостолами, с учениками, с первыми христианами, которых бросили к ко львам. Далее, последнее э, откровение от Иоанна Богослова, да, где он описывает «Блудницу, сидящую на звере, семиглавы звери». А Великая Семерка вам ничего не напоминает? Да, это пророчество, да, там есть очень много потустороннего, да там есть очень много мистики и прочее, прочее, но это все человеческая вот информация, там божественной информации нет. Не от богов это все идет, и не от Бога. Если идет от Бога, от темного Бога, и темный Он Бог, и совсем не добротой веет от Него, к сожалению, великому, и не Верховный Он Бог, и не есть Он Господь. Это не Он. И не тому поклоняйтесь. Люцифер, сын Зари, или тот, который дает знание, дарует знания, дарует свет, да, несущий свет. Почему он сразу стал темным и нехорошим? Может, потому что восстал, потому что пытался показать, что это не тот Бог, кому вы поклоняетесь. Совсем не он хозяин мироздания, а другой. И что есть некоторое время для этого темного Бога, который уйдет. После принятия религии вы много счастливых людей знаете. А некромантия, которая присутствует во всех храмах и католических, и христианских, и православных, везде. А части тела трупный, труп целовать, вози труп, нормально это люди дорогие? Вы считаете, что это священные мощи, и они помогают? Труп когда африканские племена сохраняют черепа и целуют, и там ставят, мы над ними смеемся, мы такие отсталые племена. А мы сами черепа возим туда-сюда. Знаете, сколько голов у Иоанна Крестителя, по, по сути? В каждом храме какая-то голова Крестителя. Если их посчитать, у него было 17. Молоко Богоматери... Как ты говоришь, что даже если бы Богоматерь была корова, я не дала бы столько молока, сколько по всему миру, где-то каких-то колбах в банках сохранено. Какое молоко Богоматери может быть? Объясните мне, это же чистой воды бизнес. Это просто бизнес, понимаете? Дайте вы покой человеку, который ушел, пусть он праведником был или кто он был, дайте ему покой, дайте ему спокойно свое время, ну как бы насладиться свободой, душе его дайте покой. Бедную Матрону взяли, раскопали обратно, И раскопали же, ее, вытащили же ее с земли, там же ее могила пустая, она лежит на водевичем. все идут, просят у трупа ее, не дают ей покоя, то есть труп пока есть, ее душа пока не находит покоя. И вот эти люди осуждают магию, эти люди выступают как за какой-то, так как вам не стыдно вообще, кто вы есть? Просто посмотрите на себя, вы кто есть, трупоеды и трупопоклонники. Вот кто вы есть, чтобы осуждать это все, вот это древнее. Посмотрите на этих бедных монахинь, от них веет просто ненавистью, злобой. Злобой, их глаза просто там доброты нету, ни капли ни в чем. Это чистой воды коммерции, она себя исчерпывает, дорогие люди. И приходит время, когда люди отворачиваются от этого всего, потому что это мракобесие. Нет там святости ни капли. Скажите хоть одну святость, я вам докажу обратное, что там нет святости, не было никогда. И что она абсолютно не соответствует ни Библии, ни канонам, ничему. То же самое описание сатаны. Откуда она приходит? Языческие боги, рогатые боги, язычества. Где сказано, что сатана был рогатый? Где сказано, что надо в монастырь уходить? Откройте в Библию место и покажите мне, где сказано, что надо монахами становиться? Где сказано, что церковь надо строить? Что только в церкви надо, где сказано, свечи надо ставить. Покажите мне эти места. Это все приходит от язычества, от того времени, перемешку с философией, перемешку с коммерцией, совсем оставить. Где сказано, что мощи надо хранить и целовать? Есть в Библии такое место? Показывайте мне. Хочу посмотреть на это место. Вы же строите свою религию, на... основываясь на Библии. Ну где в Библии сказано, что надо целовать мощи? И чем они священны? Тем, что человек не разложился, ну и что, почва может быть такая. Сам по себе тело человека не каждый, не каждый труп разлагается. Некоторые можно, знаете, сейчас археологические раскопки проводят, и как бы и до сих пор есть тела, которые не разложились до конца. Дальше что? Вы понимаете, что это все вот это все мракобесие полнейшее, которое вы называете религией и верой. Вера должна быть внутри человека, вера должна быть на основе совести. Этого достаточно вполне. Человек убил э, сотню, сделал себе бизнес, на этой крови построил храм и святый стал. Ну ладно, я не говорю о поведении святых отцов, которые оставляют желать лучше, да? Но просто вы вот посмотрите, хоть одного верующего, счастливого человека, вы знаете, я не видела. Чтобы у них в жизни вот... Ну, хотя бы какой-то лад был. Вон мне написала женщина, которая там еле воссоединилась с любимым. После того, как они обвенчались, все разрушилось обратно. Вот и все. Религия уже давным-давно себя исчерпала. Там уже осталось, знаете, жалкие крохи. Желание показать это все время возрождение храма, возрождение того. Да спасите вы жизни людей за эти деньги. Будет намного лучше, чем вот эти все... Здание для чего? Для того, чтобы заново заработать на вас. Больше ни для чего. Смысла больше нет. А что, Бог не слышит молитву из дома? Что обязательно туда надо идти? Коммерция, правда? Ой, маги все это одержимы сатаной. Ой, они страдают. Ой, они такие сякие. Сатана это персонаж, придуманный вами же самим христианством. Сатаны не был никогда. Это одна из сил вселенной. Одна из сильных сил Вселенной, которые перекрестили, переименовали в сатану. Примитивно это все. Это все мрак. Это все мрак, это все зомбирование, это все желание, чтобы человек абсолютно был лишен э, права думать. Вот верь и все. Почему, как, что, это не важно. Верь, все. Ты должен верить. Не спрашивай, ничего. Вот тогда будет вера. Верить или нет это ваше дело. Но веруйте хотя бы с открытыми глазами, не фанатично. Веруйте трезво, веруйте, анализируя, видя, критикуя. Не закрытыми глазами. Вера нужна человеку. Человек должен знать, что есть во Вселенной справедливость, что есть во Вселенной сила, которая благодарна тебе за правильную жизнь. Человек должен это знать, ему так легче жить. Однако не слепо, не слепо повинуясь стаду, стадному инстинкту. Понимаете меня, о чем я? Всего вам доброго.